здарова здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение прохождения первой мафии. И знаете, друзья, я официально оштрафован, поэтому сегодня... ...работать, босс? Что ты сказал? У <связать> меня в ушах звенит от взрыва. Да, босс. Похоже, этот путь для нас закрыт. Попробуй обойти их со спины, пока я тут буду развлекать их. Да, босс. Будьте осторожны. Так мне нужно их... Ладно, пизду. Я пошел. Всем пока. <смех> О, аптечка. Нахуй она мне нужна? Ну, <смех> скушаю пилюлю, Мне кажется, там захуярят сейчас этого. Так, идем. Это кто? Это свои? О, привет. О, здорово, блядь. Хуя, то бля. Иди сюда, иди, бля. Э, что? Старый, блядь. Нихуя реакция никакой. Ебать! Э, -э, э, заново, нахуй. Так не пойдет. Давай! Стреляй, стреляй! Хо-хуя! Стреляй! Вот и все! Неху меня 49 хп сразу оставлять. Это уже слишком. Давай еще раз. Сальери мертв. Ну пиздец, а я-то что могу сделать? Блин. Ты куда ты? Я ещ ему в голову попаду. Блять, Блять, натуре. Кстати, пистолет охуенный. Дамажит заедись. Охуеть. Бля, ебать, с двух точно валит. Бля, у него 6 хп, он дурак, хули он? Бля, какой он дурак, а, ебучий, сальери, блядь. Хули ты У нас-то есть аптечка, он-то ее не сможет принять? У меня патроны кончились. Убись, блядь. Давайте убивайте меня! Убивайте, блядь! Давай, давай, давай! Давай, полную обойму, сука, давай! Ты же этого хотел? Давай! Еще. Бесит, блядь. Сальери, пожалуйста, сиди на месте, заебал, блядь. Блядь, это ебануться можно. Это не угу. Да, я уж вижу, блядь, как у тебя хп кончается. Бля, нахуй я прошлую серию действительно нажал, назвал самым несложным. Сука, может здесь оружие лежит, а? Вот по-любому здесь есть какая-нибудь... Пиздец Нет, это пиздец какой-то? Нет, это просто пиздец, пацаны. Я сейчас себя чувствую. Просто <паса> полный лохом, блядь! Ха-ха-ха! А, а, а, сразу хп сносит! На, нахуй, в ебальничек, а! Иди сюда, сука, блядь! Трепет, У меня патронов патрон. нихуя нету! Чем я стрелять-то буду? Бля, да, блядь, больно нахуй! Конечно, ебать! Вс, иду с другой стороны, блядь, не перезаряжайся, не перезаряжайся, блядь! Дебил! Один патрон. Ау, ау, ау! Ау! Этот застрял тут, я понял. Подождите. Саверий живой там? 100 хп у него? Бля, тут реально нет ствола, что ли? А что мне делать-то? Блядь. Надо как-то спиздить у того. Этот застрял. БЛЯДЬ! Да ёптыща! Сука, как меня раздражает, блядь! Надо вот этих точно грохнуть, потому что они... Сальери убивают. Ай, блядь. Так, минус. Все, я пошел. Сольере, не лезь, пожалуйста, блядь. Не лезь, они тебя зажгут, блядь. Блять, как это можно играть вообще, блять? Это же просто какой-то, какой-то, блять, кошмар нахуй. Пиздец. Сейчас из меня вылезет какой-нибудь хуй, а? Блять. Салери, я бегу. Сейчас, Салери, одну секундочку, малыш, Дон. Да-да-да, Салери, я их сделал. Все, нахуй. Надо еще Томпсона. Еще Томпсона. Фух. Сальери. Братан. Что ты сидишь, что там, блядь? Дон. Да не надо. Томпсон еще. Да. Во, заебись. Так, что мне за ним вернуться надо? То а, Сальери. А что тут наверх? Ладно, погнали за ним. Быстрее заберем. Я расчистил дорогу. Фу, блядь. 59 хп. Фух. Фух. Ну. Что мне сделать, то блядь, Хуль ты сидишь, что, блядь, Дон, блядь, кто-то остался, что ли, я не понимаю, что он сидит, он же должен какого хуя он сидит на второй этаж, может быть, попробую их обойти, он сказал же, да, ну я обошел их, хули, еще то надо, что тут второй этаж, интересно для чего? Да нет, это блядь, как же он заебал перекатываться. Вот сука, я ничего не мог сделать. Блять, из-за этого урода у меня 9 хп осталось! Блять. ублюдок Дай-ка посмотрю, у него аптечка может есть. Давай, давай. давай. Скрываю все. Дверь, дверь, да открываю я дверь. уже. Он побежал. Аптечка есть? Пожалуйста. Да что ты мне... Пощадите меня. Посидите меня. Посидите меня. Посидите иначе будете следующий. меня. Убей негодяя Том. Да я убил его уже, блядь! Тут сзади... Не будьте его там, пристрели скотину. Хули не ты, ты бьешь, блять, блядь, дурак, ебучий! Иди сюда, Тарай сука. Мы плохо Кто, Кто там, блядь, с пистолетом? Ты так со мной поступаешь, а? Здесь Ай, блядь, где, сука? Сука, я тебя не видел, блядь! Меня сейчас разорвет, нахуй, блядь. Но, и знаете, что меня больше всего радует? Нам потом возвращаться в Барсольере надо будет. Это же прекрасно, блядь. Так, как камеру тут держать? Как здесь пройти, я не понимаю. Как я к этой... Старушка, старушка, возьми меня с собой! Блядь, как тебе... Откройте! Ебаная, ну ёбаная баганая локация. Здесь не открыто. Здесь он не проходит в эту, если что, дверь, она закрыта. Я здесь какую-то другую нычку нашел, только не понимаю, как туда попасть. Где-то тут я к ней проходил. О! Карло! Старый ублюдок, мы пришли за тобой. Давай, Том. Бля, тут по-любому, сука, аптечка есть Ты прямо перед болей. глазами. Я ее нахуй не вижу. Я отвечаю вам, ребят. Я ее не вижу. Я не знаю, почему такая хуйня он происходит. по лестнице, Томми, он убегает. Хватай его. У меня жена... Сука, убежал, блядь! Какая хуйня, блядь. Замолчите, Леди, иначе будете следующие. Убей негодяя, Том. Да, блядь, какая хуйня! Не будь идиотом, Убей. пристрели с Да заткнись, пожалуйста, блядь. Дон! Сука. Где? Как пройти? Как здесь пройти? Еще раз, вот так вот. Бля, скоро просто буду... Так, ну-ка подскажи, как пройти. Хотя, ладно, блядь. Надо было тех сразу убить, потом выйти, но там не выйти Карла, уже. старый ублюдок, мы пришли за тобой. Давай, Том. Беби, дверь ворвись туда. Убей этого ублюдка. Он спустился по лестнице, Томми. Он убегает. Хватай его. БЛЯДЬ, какая хуйня. <свес> Сука, это... Где аптечка, блять? Где аптечка? Замолчите, леви, иначе будете следующий. Иди сюда. Сюда иди. Убей, негодяя, Том. Не будь идиотом, Сынца! пристрели скотину! <свес> Бля! Суму, это пиздец! Бля, я брат не могу пойти. Какого хуя, блядь? Какого хуя? Че я ничего не нашел, ничего не искал, блять. Где? Почему здесь есть проход туда? Блять. Ай, бля, я уже, понятно, я слепую прохожу, просто. Открывай, да, я выпью сразу. Его там нет. Дай угадай, он не откроет. Старый ублюдок, мы пришли за тобой. Он стоит, он уже стоит там на этой, ждет меня, блядь, на лестнице. Меня получит, Ради блядь. бога, не делайте! Он спустился этого. по лестнице, Томми! Он убегает! Хватай его! О, меня жена и дети, Выходите, блять, сюда! Замолчите, или иначе будете следующей. Они по таймингу убив... убегают, или... Полиция? Кто-нибудь? Убей, негодяя, Том! Подожди ты, блядь. Не надо за этих Секут сначала убить. Пристрели скотину! Они, они Выходите! У него время на этого ублюдка. Бог мой, вызовите полицию! Убийство, убийство! Они кого-то убили! Карла, старая крыса! Дети, Разве пощадите. мы плохо ладили? Что я сделал, что ты так со мной поступаешь? Не а? Здесь стреляют! Полиция! Кто-нибудь? Нет, джальза, не убивай меня! Вышиби мозги у него из головы! Стреляй! Убийство! Они. Они убивают людей! Нет, жралься, не убивай меня! Карлос Волоч, ты покойник. Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул... шоке. Ну это, по-моему, получилась сочная, интересная и веселая серия. Друзья, если вы считаете так, ставьте лайк под этот видосик. Подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте ваши комментарии. Всем удачи, друзья. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.